185, да? 186, 186. Да. Здравствуйте, сегодня у нас 2 мая 2017 года Канал Артподготовка, программа Плохие новости Я Вячеслав Мальч, со мной в студии Андрей Немчинов Я ему, так сказать, хочу руку пожать, во-первых Спасибо сказать, когда нас всех сластали Он, так сказать, подменил нас, и это очень хорошо Сейчас вот он приехал из Индии, да, да. подарил вот э, такой трезубец Шивы, и это пригодится, мы его засунем одно, одним людям в одно место, этот трезубец, безусловно. Так что, вот, они этого заслуживают. Тут вот сейчас происходят события такие, что судят Горского, вот я не шучу, то есть 21 час с лишним уже десятый час судят Юру Горского в Хорошевском суде. Всех выгнали, потому что суд закрывается в 6 часов. То есть людей не допустили до суда, хотя гласный суд производства, они стоят перед судом. Я прошу всех, кто там недалеко живет, подъехать туда и, в общем-то, ну там, я не знаю, с чаем с пирожками, потому что люди целый день... я Полдня там находился тоже, но мне нужно было готовить передачу, я приехал сюда. То есть я видел Юру, он в нормальном настроении, в хорошем настроении, но потрясло другое. Потрясло то, что все, вот мы полдня ждали, там до полчетвертого или уже до четырех стали открывать судебные заседания, причем его судят по двум статьям, по одной статье его это одно глящееся правонарушение, как они считают, то есть он нарушил правила проведения митинга и оказал неповиновение сотрудникам полиции. Так вот, за неповиновение его судит один, один судья, за нарушение правил проведения другой. То есть маразм полный. Ну ладно, мы с этим смирились, но больше всего, я говорю, удивил другое. Я подошел к первой, к залу заседания, меня туда не пустили, естественно, провели туда Горского, прошли судебные приставы, после этого сказали, давайте адвоката, значит, зашел адвокат, Лена зашла, жена и Юрия, и после этого встали передо мной и выдавили из этого предбанника на вопрос, а что такое, почему вы нас не пускаете, это закрытое заседание, нам ответили, с Марком, который написал сразу же, естественно, бумажку председателю суда, нам сказали а вы не успели как, как нужно успеть зайти в зал заседания, если ты приходишь первым тебя не пускают, всех пропускают хотя а тебя выдавлют, говорят, слушай, там уже все началось, вы не успели но нарушается главный принцип судопроизводства гласность, то есть такое судопроизводство, которое является ну, таким каким-то тайным оно смущает, причем смущает и другое еще, то есть вот за это самое неповиновение выписали штраф тысячу рублей, то есть зачем был вот этот весь сербор закручивать. И сейчас вот десятый час, второе судебное заседание, я так понял, вот может быть только сейчас начнется или еще не началось, люди тоже лишены возможности попасть на это судебное заседание, потому что суд закрыли в 6 часов. Ну, если суд закрыли в 6 часов, как можно человека судить, значит, его надо отпускать и вызывать на другой день, да, какой смысл? Ну, так, наверное, то есть потрясающая ситуация, я, я говорю, я, я просто шокирован, я видел много беспределов в своей жизни, но всегда у этого беспредела было объяснение, а здесь нет объяснений, только ощущение, что люди сошли с ума. Такой, знаешь, какой этот фильм, помнишь, боги сошли с ума, да, вот это вот про этих, они чувствуют себя богами, и при этом они еще и, да, вот, значит, тут нужно еще, я говорю, повторяю, что это Хорошевский суд, и там наши все парни стоят. Если у кого-то есть возможность, там недалеко живет, подходите туда. Ну, потому что как-то нужно демонстрировать несогласие, что ли. Я даже не знаю, как это назвать. Ну как, можно а с... как люди кормят, которые подсудимые? Они же без Да, но ну, я три дня ну, не, не ел. Нет, ну, а как это назвать? Ну как это? Истязание называется во всем мире. Насилие. Насилие, да. И человек не осужден. Да. Он свободен. И он не имеет права принимать медаль. Да много чего не имеет права. Поэтому, значит, хочу напомнить тем, что 6 числа в 12.00 на проспекте Академика Сахарова, юбилей Болотный, мы должны прийти все, и в средствах массовой информации, и в интернете распространяйте если вы недалеко от Москвы живете, приезжайте если далеко, тоже приезжайте в общем, нам нужно чтобы было максимально максимальное количество людей будет репетиция перед 12 июня а 12 июня я думаю, будет репетиция перед 5-11, уже генеральная нам ее нужно провести генеральную репетицию посмотрим значит много новостей, которые я пока не могу сказать поскольку они входят, выходят из определенных документов этой власти с определенными грифами, но мы знаем про эти документы. Вот, и радует, что 5-е, 11 -е их пугает так страшно. То есть они значит, ну, сильно боятся. То есть получается последняя в общем-то, осталась стадия по Ганде, последняя стадия политической борьбы. Первое не замечают вторая смеются над тобой, третья с Борец. тобой борются, четвертая ты побеждаешь. Все, в общем-то, ну вот сейчас они с нами борются, и судя по тем решениям, которые они приняли на 5-11 и подписали секретные свои приказы, да, то, в общем-то, осталось, им совсем чуть-чуть осталось, они, может, даже на 5-11 не доживут. Значит, проблемы у наших товарищей в Питере, вы знаете, там в Питере, Вентилова было 29 числа, и там уголовные дела возбудили, и там за эту Ниву, которую спалили, поэтому вот телефон, этот номер карточки, это карточка Сбербанка, да? это Александра Расторгуева, значит, вот счет я показываю, прошу тогда продублируйте, пожалуйста, его в чатах чтобы люди могли значит, помочь на адвоката, дать денег. И можно в донате также указать, что расторгу его Александру на адвокатов, потому что там уголовные уже дела, и я так понимаю, очень желают посадить наших сподвижников за якобы подожженными посреди города. Санкт-Петербурга Ниву. Ниву действительно сгорела, мы это помним, но в какой мере они смогут привязать это к нашим товарищам, посмотрим. Так вот, значит, Навальный потерял 80% зрения правого глаза после нападения. Ну, неприятная ситуация, безусловно, правый глаз. Ну Я что могу сказать, во-первых, мы Алексею желаем здоровья, а во-вторых, ну, может правый глаз, я, я прошу, вот, меня всегда за цинизм, а, как бы о, в цинизме обвиняют, но я могу сказать, я очень уважаю и люблю Алексея, ну, мы избавим его от э, того, чтобы он использовал свой правый глаз при прицеливании. Леш, мы... Без тебя прицелимся, так что не волнуйся, все будет нормально, да. Когда нужно будет прицеливаться, мы воспользуемся сво своими глазами, Навальный нужен для другого, да? Поэтому, если хотели таким образом вывести его из строя, то, наверное, не получилось, потому что главное, наверное, все-таки, я говорю при, при всем, конечно, что глаза для человека это очень важная вещь, но все-таки главное у Навального вот это мозги, все-таки это для нас это пер, в первой э, степени важно так потом я говорю еще вот, говорю, что желаем здоровья расскажи, вот я хотел спросить как ты, я потому что так программу и ты, ты, не посмотрел, у меня и времени не было как ты вел, как ты, вот, ты решился то потому что... ну ситуация-то была неординарная и нестандартная конечно мы были Морально готов, что такое может произойти, потому что с каждым из нас периодически такие вещи происходят, к сожалению, потому что власть нынешняя преступная использует любые методы, я так понимаю, что вот и нанимают каких-то непонятных людей, которые обливают зеленкой Навального, пытаются фальсифицировать какие-то судебные заседания, полный абсурд создавая тем, что вообще нарушая любые, даже свои самые абсурдные законы, они опять же нарушают. То есть это какой-то гротеск неимоверный и здесь. Ну было действительно ощущение, что ну вот какая-то массированная операция, когда и Лешу Политикова в уссурийске взяли, и сюда приехали люди в народный дом. И у вас такая ситуация. То есть не было ощущения, что какая-то растерянность, но э, хотелось, э, в общем донести людям, что происходит. Потому что у нас информационный мир, и если мы друг о друге что-то можем э, узнать, то в любом случае наши мысли, наши чувства, наша внутренняя моральная поддержка, она в любом случае ощущается. Потому что когда человек один, и он находится где-то на... Э, в ситуации, где никакой, э, э, нет тех, кто его э, разделяет, его мнение, то, конечно, он может э, сказать, подникнуть душой, там как-то подникнуть своим э, настроем. Поэтому я понял, что надо хоть как-то людям донести вообще, что происходит. Потому что СМИ э, блокировали полностью всю информацию, э, удалось пообщаться с ОВД-инфо, они позвонили утром. Сразу же, не знаю, почему мне позвонили, и та информация, которая у меня была, в минимальном объеме, я сразу же выдал. Позвонили с московского комсомольца, и тоже спросили, что произошло, то есть тоже они каким-то образом осветили. И РБК потом очень активно тоже проявляли интерес к тому, что происходит. Но, ну, наверное, это люди, которые еще более-менее <coughs> чувствуют свободу в этом контексте. Ну и, конечно, чувствовалось, что те, кто смотрит нас, они не безразличны, однозначно были, не безразличны по всей России. Просто когда общаюсь с людьми, которые поддерживают нас морально, но не чувствуют решимости физически действовать, они ждут неких сигналов, неких посылов. Да? А посылы, понимаю, что могут идти только лично от каждого из нас. То есть нам не нужно ждать, когда придет какой-то добрый э, волшебник или прилетит в голубом вертолете и все за нас сделает здесь. И все произойдет. Только мы сами можем сесть в этот вертолет, завести его и сделать то, что мы можем сделать каждый по мере своих сил. И тогда в стране действительно что-то меняется. Да, Еще раз тебе спасибо, Андрюш. Да, Вот я могу сказать, когда говорят, что мы такие все... Тут в Хунте, ну, я не знаю, злые, жестокие, там, и так далее, ну, всякие эпитеты применяют к нам, э, которые обычно применяют к каким-то, я не, на, не знаю, скандинавским богам, да, то есть, какие-то, в общем, такие, которые людей на прогулку выводят, но ну, в нормандском понимании этого выражения, да, то вот когда смотришь на Андрюшу, он среди нас очень позитивный, да, и таких, кстати, у нас много. И вот сразу я отказываю людям в тех эпитетах, которые они нам такие присылают. Да, мы, в общем-то, не, не такие уж и злые. Да. То есть среди нас разные есть, и даже вот такие позитивные, как Андрей Немчинов, ему спасибо огромное. И я думаю, что. Он как раз человек будущего, то есть позитивный, готовый на поступок и такой открытый. И это как раз человек будущего, позитивный, открытый, готовый к поступкам. Так что вот э, есть негативные, закрытые и готовые к гадким поступкам. и Это Российский союз налогоплательщиков. Представляешь, такая гадкое название страшное. Просит проверить данные об уплате Навальным налогов. Ну как же, да, так. Это называется... Блин, вот сейчас опять, опять скажут, шучу, да, как это российская, да, поговорка не в бровь, а в глаз, да, то есть мало того, что и зеленкой, они еще с этой стороны, а Навальный не платит налоги, а почему? а потому что, значит, вот, человек, который от фонда борьбы с коррупцией получал деньги, там эти 25 миллионов, Роман Рубанов, значит, и вот заплатил ли этот Роман налоги, да и, вот, представьте себе, какая-то бабушка, получает денежку, освобожденную уже от налогов, от всяких, и посылает Навальным. Какой-то там человек пашет, как папа Карл, получает денежку, освобожденную от налогов, посылает. Мне пофигу, что с точки зрения их закона, с точки зрения, в общем-то, просто логики, здравого смысла, и, так скажем, Человеческих а, понятий, деньги, которые прошли через 10 рук, 130% откинули, потому что 13% с руки. То есть 10 рук это 130%, это минус 30% это как? Это вообще о чем речь идет, вот когда касается налога. Это справедливо. это вопрос к союзу налогоплательщиков. Кроме всего прочего, это пожертвование. Я не говорю про те деньги, которые, там, за которые что-то покупают и продают. Да? А те деньги, которые там, бабушка дает внуку, она должна за это заплатить. 13%? Или внук должен заплатить 13%? Вы там не охерели в Союзе? Будем считать, что Рома Рубанов это внук всех тех, кто прислал деньги. Ну, он же ничего не продает им правильно, то есть он не извлекает с этого прибыль. О чем вообще речь? Я вообще против того, чтобы платить этим уродам налоги, даже если вы извлекаете прибыль, лучше потратить это на своих детей, чем они потратят на своих, которые живут в Америке. хер им вообще ничего давать. Если есть возможность у них украсть, украдите. Если есть возможность им не платить, не платите. Ни в коем случае. И это будет правильно. И это с точки зрения нашей, так сказать, вот правды человеческой. То есть, с точки зрения нашего общества, с точки зрения нашего народа, это правильно. Ни в коем случае нельзя красть друг у друга, ни в коем случае нельзя обманывать друг друга. Но их поганое государство нужно обманывать каждый день и радоваться от этого. Понимаете, и вот я когда обману их, а я это делаю очень часто, я очень смеюсь, радуюсь. Мне... Такая радость пробивает, особенно тогда. Ну, и не буду говорить, ладно. Так, вот говорят, что 48% россиян уже сейчас готовы голосовать за Путина, за Шойгу 3%, ой, за 1%, за Зюганова 3%, ну и так далее. Это все, вот, и Левада-центр тут, кто это, в общем-то, наговорил про 48%, а, да, тоже вот, это Левада-центр, да, но при этом 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах победил другой человек. На самом деле, когда 48% хотят, чтобы, хотят проголосовать якобы за Путина, нужно читать подстрочно. У Путина поддержка 86% нам втирают И 48% хочет за него проголосовать. Вот представляешь, подходит к тебе на улице и говорит, слышь, как тебя зовут? Андрюша! А хочешь ты от Андрюши проголосовать за Путина? Хочу! Так, запишешь 48%. Как вот анекдот, да? Когда товарищ... Мы тут этот опрос проводим. Как вы относитесь к Путину? Идите вы вместе с вашим Путиным. Один другому. Чё писать? Ну так и пиши. Вместе с Путиным. Вот так и здесь. Вот. Понимаете, Из этих 48 процентов, хорошо, если процентов 15 реально хочет проголосовать за Путина. Остальные просто синдром 1937 года, и они боятся просто сказать, что вот он, куда уже достал этот Путин. Вот пишет Кадыров, будет следующим президентом России, очень радостно. Знаете почему? Потому что как только будет об этом объявлено, если это будет раньше 5.11, то 5.11 произойдет гораздо раньше. Самое главное об этом, чтобы они объявили. Это было бы очень нам приятно. Может быть сами, самим Всячески распространять эти слухи Я думаю имеет смысл Представляете да. Так Опа Так вот, видишь, Путин еще сказал, что в Российской Федерации во время акций протеста полиция действует мягче, чем в ЕС. Интересно, а в чем мягкость заключается? Я не слышал, чтобы в ЕС были заключенные, Я не слышал, чтобы сажали кого-то с акций протеста в тюрьму. Да? Но, тем не менее, значит, вот наши оказались мяг как мякше, да? мякше как райкин говорил вот. и с, меркель с путиным в сочи э, встретились да и вот они там общались и, и сейчас уже эти переговоры завершились вот э, интересно что меркель просила путина обеспечить соблюдение прав геев в чечне то есть а, а, а других не надо что ли там в чечне ну, вот так давайте давайте, положа руку на сердце, там вообще в Чечне чьи права соблюдаются? Там гей, не гей, там пофигу, Мороз, я так понимаю. Там в Чечне соблюдается права одного человека, я понимаю так, да? Вот. Ну, и, соответственно, надо было, наверное, как-то шире поставить вопрос. Вообще о соблюдении прав человека в Чечне а не то, там, гею там натурал или кто это вообще, разве имеет какое-то значение, когда говорят о том, что людей просто, там, я не знаю, заставили многих убежать, и они живут по всему миру, рассеялись, да, безумное количество, наверное, их мы никогда и не пересчитаем, сколько людей уничтожено, просто, наверное, никогда на не сможем пересчитать, так вот и еще интересные у них разговорчики были. Значит, Путин сказал ей, что на Башара Асада влияет не не Россия, а сирийский народ. Да что случилось? Угу. Сирийский народ на Башара Асада влияет. Представляешь? То есть интересно, это очень в какой степени он влияет на него этот народ вот он сказал наша задача в том чтобы создать условия для прекращения боевых действий взаимного уничтожения создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сторон Но он как обычно говорит одно делает другое кстати ты видел мультфильм этот маленький и большая я тебе советую посмотреть, body. это очень сильный мультфильм ну, как раз про Вову и Россию. Маленькие Вову и Большая Россия. Это просто шедеврально. Просто шедеврально. Я не знаю, кто это сделал, я бы хотел связаться с этим человеком, предоставить эфир ему там. У нас что, 7 тысяч дебилов, которые смотрят клоуна Мальцу? Нет, гораздо больше. 7 тысяч это, ты видишь сейчас на счетчике, когда Пройдет программа, тут же через 5 минут, то есть те, которые смотрят с задержкой в связи с Ютубом, ты увидишь там 30 тысяч придурок, а завтра там будет уже под 100, наверное. И это только на нашем ресурсе подготовка. Вот если ты посмотришь, допустим, эфир, ну хотя бы там... С Белковским, да, вот это, который, когда я вышел только из тюрьмы, там 150 тысяч, может быть, сейчас и больше, я не знаю, на нашем ресурсе, а где-то я там гуглил, вылазит 44 тысячи, это зеркало, другое зеркало, еще там около 50 тысяч соответственно, в Твиттере больше 30, в соответственно, ВКонтакте больше 30 и так далее. Ну, я не буду себя утруждать подсчетами, но уже подсчитали специалисты, что приблизительно в день клоуна Мальцева, как ты выразился сказать, выразился, да, смотрит 700 тысяч человек. И поэтому вот там, в Кремле это не считают клоунады, а считают, что это очень большая их проблема. Очень большая проблема. Ну, мы готовы эту проблему решить. Мы их в цирк переместим, а сами сядем в Кремль и все будет нормально. Путин призвал провести расследование инцидента в Идлибе. А он все призывает. И тут, значит, ну уже сейчас... Расследование проводится, уже есть заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что действительно химическим оружием были отравлены люди. Есть, в общем-то, уже объективные факты, которые будут исследоваться в виде доказательств в трибунале. И дальше я не знаю, что. Путин Россия России не вмешивается в... Во внутриполитические дела других стран. Вот так интересно он сказал. То есть Украина, например, да? Это не внутриполитическое дело другой страны. Сирия, например. Это не внутриполитическое. Грузия, например. Да много чего можно вспомнить. И никуда Путин абсолютно не вмешивается. Как-то говорит, да я и что им не вмешиваться? Я так вот сижу тут, подчиняю примусы, да? И в он назвал сказочными... Вот эти экспертов, которые по поводу применения сказочниками их назвали, по поводу применения химического оружия в Эдлибе высказались, то есть они вот сказочники, нет, мне кажется Министерство обороны, сказочники сразу вспоминается та замечательная история помнишь, когда а, Министерство обороны заявляет о том, что ни с какого аэродрома российские самолеты в Иране не действуют и на следующий день министр обороны Ирана говорит, да, они летают тут с нашего аэродрома, мы им разрешаем, ну, у нас с ними договор. То есть, генеральный штаб и министерство обороны заявляют одно, эти заявляют другое, и те молчат, но они бы сказали, ребят, да они врут. Но они, конечно же, не врут, врут эти... Мальцев, ты дашь Путину гарантии неприкосновенности в случае добровольного ухода. Ну, это как, вы знаете, как, как Суворов перед Измаилом. Да, Паше написал там. Он написал, я пришел с войском и здесь стою. Да. Сдача воля, да. Первый мой выстрел. Неволя, штурм смерти. Ну, вот так можно Путину и ответить. Да, вот мы сейчас пришли с войском, фактически здесь стоим. Да, его действия, как только все начнется, уже у него ни одного варианта для договоров не будет, ни единого. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Очень сложно. По крайней мере, когда все начнется, у него, я говорю, не будет ни одного шанса договориться. Слава, скажи номер, соратник хочет связаться для сотрудничества. А там у нас в описании есть номера, и я так понимаю, что в общем, никаких проблем связывать. и на почту можно написать в молцеф64 ком и можно значит, в Лохину приехать, родниковые 22. Я думаю, Вова побоится принять такие гарантии от Мальцева. Хорошо сказано. Так, вот Путин про Украину сказал, что она сама отделяет от себя Донбасс. Вот так, видишь, это самое. У Вов такой хороший, там на Донбассе такие хорошие сидят, а вот Украина такая злая просто. Ужас. И Министерство обороны ФРГ отменили визит в США из-за немецкого националиста. Ну это фигня какая-то произошла, я так понимаю, какой немецкий националист. Значит, хотел там, в общем, 28-летний лейтенант немецкой армии, на прошлой неделе его во Франкфурте на майне арестовали, он в качестве, под видом беженца зарегистрировался и, в общем, хотел там убивать, ну, каким-то российским, значит, основаниям, да, его задержали, но ну, и казалось бы, а какое отношение к министру обороны Германии значит, это имеет, с какой стати министра обороны должна заниматься уголовно наказуемыми деяниями, пусть это армейский офицер, конечно, я понимаю, но с... Какой стати-то она-то этим занимается, а что, следователь военный, тем более сейчас, или они там раскрыли сеть какую-то злодеев. Ну, в общем, странная ситуация, не поехала, значит, вот министра обороны в США. Премьер Италии посетит Россию 17 мая, ну, если, конечно, здесь все еще будет Путин если там в Италии не будет какого-то расиста, который как вот в Германии хотел кого-то убить, ну и многие другие вещи, так что здесь один бог только располагает, да, человек предполагает. То есть предположительно премьер Италии посетит Россию 17 мая, а вот долетит или нет, это... одному богу известно. И вот большинство россиян поддерживают Липен как кандидат в президент Франции. Ты поддерживаешь Липен? Нет, я вообще удивляюсь. Откуда они такую информацию по поводу большинства берут? Ну как, откуда из Госдумы, где, ты помнишь, пили по поводу Трампа, а теперь, тогда пили сладкую по поводу Трампа, аплодировали, открывали шампанское. Теперь пьют горькую по поводу Трампа и говорят злодеи и так далее. Хуже Обамы вообще с подъездами с нашими поступает. Так что если Липен победит, будут в Думе пить шампанское, а потом скажут, опять нож нам в спину засунула, и будут какие-то страшные вещи про нее рассказывать. Вот Франсуа э, этот Фион объявил, и все, все время, вот я, я говорю всегда Франсуа Вион, хочу сказать, да ну, э, Фион объявил об уходе из политики. Ну, это логично, да, то есть сейчас пройдет какое-то небольшое количество времени, случится попытка выхода Франции из Евросоюза или еще что-то, и он, как Тони Блэр, вернется в политику с тем, чтобы спасти Францию, ну, так, так и должно быть, я не думаю, что он уходит навсегда, никогда не говори никогда. А что за мульт? Все посмотрели. Мульт называется «Маленький и большая». Я поддерживаю Липен, Мальцев, ты националист или говно. А почему националисты должны Липен поддерживать, а? Почему русский националист должен поддерживать Липен? Я ничего не понимаю, а? Какая связь? Липен русская националистка? Или как? Вот для меня это странно вообще. Вот говорят, чтобы я тебе слово дал. Давай двигайся ближе, да, можешь, да и как-то это. Вот в ходе антитеррористической операции в франции пять человек задержаны. То есть там видишь э, полиция всяческие и спецслужбы демонстрируют, что они работают. Если здесь у нас вот не поймали там, где ты не в курсе, да там где в Нижегородской области, кажется, не поймали, там ловили Игил и не поймали, они убежали. А как? Нормально, да? ИГИЛ убежали. Наверное, прямо сразу в Сирию убежали. Вот. Они какие-то ролевые игры, они сами придумывают себе ну... задачи, э, не выполняют их и потом расстроены, вот с со сожалением говорят. Мне вообще такое впечатление складывается, что у нас э, люди вообще про себя узнают, э, как они живут э, из э, Госдуры, э, от каких-то других источников. Такое впечатление, что многие даже не подозревают, какие вообще прелести нам подготовил Владимир Владимирович Путин со всеми своими комитетами. Может быть, даже стоит вместо протестных каких-то акций с плакатами, наоборот, выходить и показывать решения новых, новые решения Мизулиной. Может быть, люди не очень в курсе, что скоро их там могут лишить жилья, например тех, кто проживает в пятиэтажках, они себе спокойно живут, а тут вдруг приехал эскаватор, начинает их сносить. Вдруг у них неожиданное, так сказать, прозрение. Может их заранее подготовить? Может быть, это будет более действенно как-то работать на то, чтобы люди начали просыпаться. Потому что, когда все говорят, что у нас главные деятели по самосвержению, это как раз те, кто сидят в Кремле, может быть, помочь им больше распространить их же собственных Указов, законов, доносить, вот там, строить демонстрацию с, э, тем, с плакатами, как сказать, э, э, э, демонстрирующими еще один великоумный закон, который приняла Госдума. Чтобы люди вообще поняли, к чему их подготавливают каждый день и к чему их э, э, сказать, при, подталкивают. А тут пишут, передай эти, please, привет моему отцу. Поймали, но Анатолий Викторович, он с Вольского земляк. Анатолий Викторович, привет. Земляк, привет, очень, привет, очень привет. приятно. Значит, от терактах в Европе, странная ситуация, конечно. Они друг друга предупреждают, и вот это никогда не случается, да, и почему-то... Ну, наверное, спецслужбы европейские должны знать, что происходит в Европе, а Госдеп знает лучше. И наоборот, европейские спецслужбы знают лучше, что происходит в Америке, потому что на, нам четко утверждают, что перед 11 все европейские спецслужбы как один утверждали, что, значит, там эти небоскребы взорвут, а вот американцы не послушали такие. Что случилось? Новости. Значит, сейчас... Костя сказал, что э, суд только сейчас начался. Надгорским да. суд только начался. Время, соответственно, 21.43. Да, да, потому что там судили других еще и ждали, пока закончится над темой. И они вот сейчас только начали. В ночное пошли. Да. В ночное. И выполняют да. смену. Да, ужас. Сейн, наверное, рассказали о свадьбе сотрудницы ФБР и террориста ИГИЛ. Видишь, там даже такие вот вещи бывают, меж, так сказать, конфессиональные браки, да? очень интересно. Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее. То есть, говорит, не страшно, пусть стреляют, мы тут все ракеты позбиваем, а в КНДР назвали учение США в Южной Корее толчком к ядерной войне. Ты не видел знаменитую фотографию, мы вчера показывали, нет, как КНДР собирается воевать с Америкой, весь берег в несколько рядов заставлен танками, вот так плотно друг к другу, пушки развернуты туда, и куча народу это так, как... ну, я понимаю что это, это что... война в информационном мире угу. это очень-очень неплохо чьи декорации будут эффектнее ну да, вот, вот вот правильно, вчера я вот этого не сказал вот ты молодец, у тебя всегда это есть, чьи, чьи декорации эффектнее, да, ну а что там ну, авианосец это уже приелось а вот так, чтобы Такого еще не было. Да. Как, Пере... как Шариков говорят, что вот так, что по-настоящему. да? Вот, вот. Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций. Ну да, думает, а о чем их готовить. Наверное, и старых хватит. И Трамп планирует изменить правила голосования в Сенате. В общем, его не устраивают старые правила. И в США начали выпуск грин-карт нового образца, потому что старые, говорит, подделывают фальсификации, много мошенничества. И Лавров с Тиллерсоном провели телефонный разговор. Интересно, вот о чем они говорили. Ну, я думаю, что нетрудно догадаться. Помнишь, как в этом... Иван Васильевич меняет профессию говорит, а о чем он турист говорит. говорит, говорит. Помнишь, говорит, ну про шведского посла. Говорит, дальше, говорит, нетрудно говорит, понять, говорит, кем с им надо. Так вот и здесь абсолютно нетрудно понять, о чем разговор, а разговор, наверное, все-таки об Ашире Асаде. И разговор, я так понимаю, с Эрдоганом был на эту же тему, и Путин что-то тянет, а сдать придется Асада сдать придется, да, вот тянет пока так и Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в Литовский суд я вообще не понимаю, честно говоря почему, во-первых, отказались вручить повестку а во-вторых, я не понимаю, почему Михаил Сергеевичу не выступить в суде и не рассказать в конце концов что, что же там было -то. что было в Вильнюсе что было в Медененкае. вот мне да вот мне как человеку который про ну, пережил эти моменты все мне очень интересно честное слово интересно просто я считаю что это уже надо оставлять истории конечно но хотелось бы знать, хотелось бы знать, зачем эта фигня была в Вильнюсе, и зачем вообще ни в чем не повинных людей убили Медененка, и Что там было, люди какие-то стояли в будке там или в будке какие-то безоружные люди, которые назвали себя пограничниками, приехали, их расстреляли и все. Зачем? Ну нафига? И я думаю, что нынче это очень важные моменты, потому что те Люди, которые сделали тогда, ну, как-то они э, демонстрируют э, сегодня, что можно избежать наказания заслуженного, да? А, как-то хотелось бы, чтобы у нынешних не было иллюзий, что они избегут наказания. Я могу четко сказать, ребята, даже не парьтесь, никто, если кто-то что-то начудит, никакой возможности избежать наказания не будет, мы везде, как говорил доцент, везде найдем, помнишь, везде, говорит, везде, говорит, найду, цитирую, везде найду и бритвой по горлу, помнишь, вот, ну, бритвой не бритвой, но найдем точно везде, и поэтому, ну, поэтому, в общем имейте в виду, что это не... Развал Советского Союза, это совсем другая страница российской истории. Я думаю, гораздо более жесткая. Вот арабская, это, Арабские Эмираты планируют отбуксировать к своему побережью айсберги из Антарктики. Сразу же «Миллионы Брустера» фильм вспоминаю. Помнишь такой фильм? Старый я. Да, старый, 85 -го года э, Кенди, Прайер э, играли в этом фильме. Он там э, должен был потратить 30 миллионов никуда. Самое главное, чтобы до нуля их потратить и ничего за это не купить. Mm -hmm. И вот одна из тем была, которую предложил сумасшедший, это из Антарктиды притаскивать айсберги и, значит, из них воду там лить. Оказалось, что это принесло до 10 миллионов, что ли, прибыли, долларов. Но это теми деньгами. Так что я думаю, что они посмотрели фильм, и вообще, как Эдик утверждает, что все сюжеты, они уже были вот в фильмах, в том или в другом, даже я помню фильм, где дяденька, в эти боинги правда 707 направляет в башни близнецы там так он играет этими боингами так так что все это было уже мраморное море перекрасилось в оранжевый цвет из-за планктона вот такая интересная вещь и там же недалеко сейчас поднимают аппаратуру затонувшего судна российского Лиман. Слышал эту историю? Замечательная история. То есть есть разведыватель был разведывательный корабль Лиман, который, в общем-то, Костик еще говорил, лишь бы он доплыл, да, и не утонул и, и как ни странно он угадал, он утонул, да, а утонул в связи со столкновением. А с боржой он а, а, а, столкнулся, который называется, вот дай бог память, Ашот да Ашот-7. Ашот-7. Боржа везла овец. И в общем, сейчас будет суд. Почему-то этот лиман, разведывательный корабль, не увидел боржу, хотя он оснащен аппаратурой а, по обнаружению всех и вся. Ну, по крайней мере, над водой, в воздухе там и так далее. То есть, это разведывательный корабль, но примитивные РЛСки, наверное, там не оказалось, чтобы в тумане видеть. он врезался в этого Ашота. Да, Ашот, правильно я говорю, или как он там? Да. И очень-очень весело. Так что, сейчас вот поднимают аппаратуру. Исследовательское судно Селигер работает. И спасательный буксир СБ-739. Хорошо бы они вернулись, а то там, наверное, еще 6 Ашотов плавает, как минимум, если этот седьмой. Так что там полная засада, сейчас на обратном пути их ждет. Так что власть Турецкой Анталии запретили публичное распитие алкогольных напитков. Все. Всего ведь это то, о чем мы говорили то есть, светское государство которое двигалось по пути кемализма оно становится мягко говоря религиозным, не хочу других терминов употреблять да, то есть светское правление какое-то становится такое слишком уж религиозным и кроме всего прочего роль тут Султана, который называется президентом, очень важна. И теперь э, запрещают ал алкогольные напитки пить всем, в том числе и туристам, и не появляться в нетрезвом состоянии просят на улицах. То есть, очень интересно, как же они с туризмом теперь будут, да? Если там нельзя бухать, наш турист только туда ехали. Потому что все включено, можно набухаться. Немецкие, английские и все остальные ехали туда бухать. Да. Ну да. И тут вот странная ситуация, я помню, в Турции был я э, в каком-то лохматом году, в конце 90-х, и видел такую картину, причем это в горах, где-то далеко вообще, то есть там, где какие-то люди э, живут уж э, на, на краю цивилизации, что называется, уж, чтобы не обижать никого, да, и там они сидят в этой чайхане, в этих вот чашечках таких этих у них чаек попивает, и там Муэдзин на минорете разоряется, кричит. Вот хоть бы один повернулся в его сторону. Не то, что никто не бросился даже намаз делать. Просто все сидят, ну, ну, кто-то, Кому надо туда ходить, основная масса даже головы туда не поворачивает. Сейчас, я думаю, такого уже не будет. Там, сейчас будет все по полной программе. И вот хорошо ли, нехорошо, пусть это решает турецкий народ. Но с точки зрения вот, туризма, конечно, это очень плохо. И с точки зрения поступления в Евросоюз? Ну да, а с точки зрения поступления в Евросоюз, вот Турция готова отказаться от вступления в Евросоюз при отсутствии прогресса в переговорах. А какой может быть прогресс в переговорах, когда вот э, такие вещи? Ну, разве Евросоюз допустит, чтобы государство, э, которое фактически является азиатским? Да, был в Евросоюзе, а нафига, да? Ну, если оно, тем более, движется не по светскому пути, а наоборот, в обратную сторону отматывает. Хотя это очень странно, мои впечатления от Турции были совершенно противоположные. Это а, было лет 10 а, назад. А, ашот, Ашот-7. А я как назвал? Ашот-7. Ашот-7, да, да, да. да. Мы были целой группой, туристической, человек 15. Естественно, группа, когда перемещается по городу, старается все вместе находиться, как-то не потеряться, чтобы в незнакомом месте. И мы все набились в один троллейбус, Ой, трамвай, там, там трамвай очень красиво ходит. Естественно, мы там ну, растолкали местных аборигенов, достаточно грубо. И они на нас смотрели как на дикарей. То есть они цикли языками, говорят, ну что же вы такие некультурные. То есть я чувствовал себя в Стамбуле как в вполне европейском городе. И люди были, ну явно не создавали диссонанса по отношению к тому, что происходит в других европейских странах. То есть они были морально, люди вполне готовы вступить в Евросоюз. И сейчас, я так понимаю, в какую-то жесткую религиозную конфессию запихнуть и стараются... Здравствуйте, уважаемые мальчики. Чечня с вами. Мы вас, Навальный, очень уважаем. Вы молодцы. Я знаю, спасибо. Вот только э, день назад э, встретил таких вот трех джигитов, вот, вот такого роста, выше меня нагло, такие вот в плечах, так скромно подошлись, э, поздоровались, сфотографировались. Привет вам, ребята. Они нас смотрят, наши зрители постоянные. Я... Знаю, что нас смотрят и люди, облеченные властью в Чечне, и тоже являются нашими сторонниками, мы им не будем их раскрывать, но люди, которые находятся очень высоко, и они действующий там режим ненавидят, сделать ничего не могут, естественно, понимаете, да? Но меня удивляет то, что они открыто нам говорят о своей поддержке, вы понимаете? То есть здесь, если человек облечен властью и говорит о своей поддержке нам, он может потерять должность, а там он может потерять голову, реально, понимаете, то есть это люди очень смелые, большой привет от нас, от всех, большое спасибо, вы молодцы, так держать, я думаю, что вместе мы победим, безусловно, потому что мы все понимаем, что должны произойти перемены в России, и тогда будут перемены на Кавказе. Потому что, ну, люди там, конечно, уже под прессом, наверное, ну, ну, сколько они могут жить? Ну, информационный мир дает возможность нам сейчас всем вырваться и освободиться, да? Поэтому даже если мы возьмем какие-то ортодоксальные мусульманские страны, ну, и там вот этот современный мир дал возможность людям жить более-менее свободно. По крайней мере, не так, как у нас на Кавказе. да. И то есть, даже сравнить-то не с чем, представляете? То есть, поэтому надо общими усилиями из этой фигни выбираться, в конце концов. Спасибо вам еще раз. Я понимаю, что это стоит. Вот террористы ИГИЛ расправились над беженцами на северо-востоке Сирии, и уже совершенно непонятно, кто над кем расправился, кто там ИГИЛ, кто не ИГИЛ, кто кого полил Зарином, да, кто, кто не поливал. То есть такая э, происходит ерунда, что там э, этот Эрдоган бьет курдов, курды бьют ИГИЛ. То есть, как вот в, вчера сообщение было, то есть, так, так по кругу, все бьют друг друга. Да, то есть, Эрдоган бьет курдов, курды бьют ИГИЛ, и все это такая коалиция против якобы ИГИЛ. Да, то есть, как был такой художник Битструп, у него, помнишь, там этот дал пинка э, кому-то там, то-то-то-то, потом -то, как -то, собаки, да, собака укусила того, кто дал первым там пинка. В общем-то, да, цветная реакция. То есть насилие порождает насилие. И вот вооруженная позиция подтвердила участие в переговорах в Астане. Ты вот в это веришь? Я вообще, вот, честно, не верю. Потому что сколько... И я понимаю, что в Астане опять будет. То есть приедут какие-то там посаженные отцы, их там посадят, скажут, там, ну вот вы давайте вот тут... Решайте Вот подписывайте, вот тут конституцию мы за вас написали, а еще вот вы же неграмотные, мы тут написали за вас еще вот что, вот что, а вы это давайте подписывайте там и, и все будет нормально. Не будет нормально, пока не будет удовлетворены все и пока все не успокоятся, да, ничего там не будет, потому что эту войну, ну ее, наверное, пока прекратить нельзя. Вот мне говорят, вот вы возьмете власть в России, вы прекратите войну в Сирии. А как я ее прекращу, помилуй бог? Войска выведем, дадим полные возможности, чтобы там как бы что-то реализовалось. Но вы вот на секунду верите, что там сейчас можно прекратить войну? Конечно нет. Даже все, все усилиями ООН, там США, я не знаю кого там, ну, и, и если туда загнать американских морпехов, да, то война не будет, ну, там будут тракты, но войны не будет до того момента, как они оттуда уйдут. Они же не могут там вечно жить, да. Если даже вот все прям забить везде одними американскими морпехами. Но с другой стороны Трамп, наверное, спросит, там нет, это нафига. Ну, так же ведь будет. Поэтому войну развязали, когда она прекратится, я не знаю. Я надеюсь, что в этом третьем тысячелетии она прекратится это не шутка вы по не поймите это не шутка но если они а эти войны идут там несколько тысяч лет я не знаю сколько вот я говорю я помню вот этот вот, Папирус, где э, Рамзес II на колеснице, да, битва при Кадиши. ну, все, ну, я, я, я вот эту вот битву помню, очень хорошо знаю, как, как, как она происходила, да, и вот с того момента я не слышал, что там что-то прекращалось, так как, какие же основания думать, что она прекратится, вот теперь эта война, так что, ну, к этому надо идти, и этому да. надо способствовать но и способствовать не посылкой туда самолетов из Энгельс и не бомбежками ковровыми. В Твери задержали подозреваемых в ИГИЛ. То есть кто-то кому-то деньги перевел из Центральной Азии, пять уроженцев профинансировали ИГИЛ. Ну вот э, с точки зрения я разговаривал, э, то есть у меня адвокатом был Бадамшин. Да, и, а он у Вари Карауловой был адвокатом и я с ним на эту тему не говорил но он разго... рассказывал другому моему адвокату хану нюансы дела и вот, э, да и, и я кстати их и знал из э... средств массовой информации в общем-то ну, некоторые вещи новые я узнал но так в общем-то особо ничего надо кстати пригласить и, и поговорить об этом ну блин я мог сказать, что нет никакого ИГИЛа, да, может он есть, но, но вот эта фигня, это больше вот из а, а, информационного мира, то есть это фантом. Я вот не знаю, куда вот эти пять э, таджиков отправили деньги, куда угодно они могли отправить эти деньги, да, хоть своим семьям, а в результате оказались финансистами ИГИЛа. Мы же прекрасно понимаем, и братья могли отправить, они могли отправить какой-то религиозной организации, да, то есть завтра, предположим, вот предположим прилетели какие-то там инопланетяне и объявили РПЦ, да, там. Игилом, грубо говоря, да, ты пришел, купил свечку в церковь или положил в это, ты финансируешь запрещенную организацию. Ну, поймите, что запретить-то можно все что угодно. Поэтому... Такой универсальный инструмент, на который можно списывать вообще любые проблемы. Да. Кто подскажет сотовый телефон Мальцеву? Как-то ФСБшники, он у них. Мой сотовый телефон, кстати, я никогда по сотовому не звонил, я в основном пользовался WhatsApp, Вайбером. И, а с телефона не звонил, но они его изъяли, так что, вот, наверное, можно. А телефон наш есть в, этом, в описании. Так что, если этого недостаточно, сейчас вот парни приедут сюда, к Надгорске, мы продумаем, какой еще номерок, потому что мы понимаем, что один номер изъяли, один есть номер там ну, сейчас продумаем что еще сделать чтобы еще были номера так. китайцы научились превращать воздух в бензин но вы знаете вот э, я думаю что с точки зрения чуда наверное это меньше чем превращение воды в вино до да, которым занимался спаситель а с точки зрения полезности нам гораздо больше. Да? Потому что, мы же понимаем, сейчас они вот используют какие-то наночастицы железа, которые активизируют процесс превращения углекислого газа и водорода в смесь углеводородов. То есть вот такой углеводород, они... Ну а вы понимаете, что... Все непредельные, которые есть, они их там можно из одних делать другие совершенно спокойно, но э, в нынешних условиях вообще без проблем. То есть можно сделать все что угодно теперь. И надо сказать, что вот они э, перерабатывали на протяжении тысячи часов эксперимент был, и только в первые 300 часов потеряли 6 процентов. А потом все оставалось на том же уровне, то есть идеальный совершенно да, система придумана. У вас пока все наоборот. Да. Так что если сейчас это они внедрят в производство, и производство будет относительно дешевым, но я думаю, воздух и у нас пока еще все-таки не так дорого стоит, да. Ну, хотя, видишь, помнишь, это, кинзадза, вот, когда, говорит, а, а что воды нет, говорит, луц из воды сделали, да, топливо, так вот, боюсь, и из воздуха топливо, так что нужно немедленно придумать какие-то альтернативные источники, потому что китайцы из воздуха лучше сделают. Но у них-то воздух такой насыщенный всевозможными элементами, микроэлементами, что они там дышать сами обычным образом не могут. Они там все ходят в кислородных масках по городам, а обычно дышать таким воздухом невозможно. Но станет ли Медведев судимым персонажем? Конечно, станет. Безусловно. Я даже не сомневаюсь. Его и Медведев... Вот в Китае появились претензии к российскому мёду. Странно, что они только сейчас появились. Я с детства у деда на пасеке был. И я когда вижу наш российский мёд, я горючими слезами плачу. Я не, не покупаю такой мёд вообще. Потому что когда нам рассказывают про то, какой он хороший, я, честно говоря, не буду говорить вот очень серьезные сорта мёда ну там я не буду как бы точно называть да потому что ну, не хочу никого обижать не надо ну там раньше всегда башкирский мед там алтайский мед мы все понимаем о чем говорим я вот недавно некоторые сорта которые я хорошо знаю взял и посмотрел и, и это какой-то конфитюр это вообще не вот. мед да, да, даже это не патока, это вообще не пойми что, то есть это производство пищевой химии, это не продукт, который приносят пчелы, это нечто так, да, он пахнет, убойно пахнет, я нюкнул, чуть в обморок не упал, но никакого отношения к меду это, это, это не имеет, банка, я, я купил такую крутую банку, думаю, ну сейчас я попробую, на вид прям вот то же самое, нет, совершенно, совершенно не то. Поэтому, конечно, китайцы, тем более, вот они с Алтая брали этот мед, и что-то он им не понравился. Я думаю, что они разбираются в этом деле. Президент Венесуэла объявил о созыве учредительного собрания. Ну, цепляется он, как черт за грешную душу, не надо бы это делать. Вот надо было уйти год назад, ровно, мы в мае прошлого года говорили, Мадуро, уходи, все нормально будет. Сейчас уже к чему это приведет, неизвестно, но какие-то новые формы он придумывает, да, есть... Парламент, парламент у него то, то он плохой, то, то неплохой. То Конституционный суд считает, что парламент не прав, то прав. Теперь вот какое-то учредительное собрание. Но для нас учредительное собрание вообще звучит как-то странным. Мы сразу временное правительство вспоминаем. Да, учредительное собрание. Матроса железняка, который, который говорит, караул устал и так далее, то есть у нас есть ассоциации определенные с этим я думаю, там тоже караул скоро скоро устанет, как только он соберет это учредительное собрание и все и вот такие события быстро пробегу на юге Москвы машина сбила женщину с ребенком в коляске госпитализированные они вот. и говорят, что женщина, которая сбила, нетрезвая. Минздрав назвал диагноз отравившегося в детском лагере Вудмуртии. То есть это съели они что-то, да? вызвано это диагноз вирусной диарея. А самое интересное, что в лагере был турнир, что где, когда надо было написать «съели», что «где, когда съели». Да? Мы говорили, что если зимой отравление было в детских, дошкольных, школьных учреждениях, то сейчас летом это будет просто нечто очень страшное. Так что я вам как-то всем рекомендую. Подумать, есть прежде чем отправлять детей, съездить, поговорить, посмотреть, что там, чем кормят, что там происходит, потому что ну, ну, будут страшные отравления. Винни-пух-дегустатор Мальцев. Нет, но я как-то это, да, вот насчет меда, наверное, правильно винни Распильное дерево убило четырехлетнего ребенка в Подмосковье. <coughs> Ужас. Троллейбус загорелся в Москве с пассажирами. Нет сообщений о том, что кто-то пострадал. Склад картонной продукции горит на юго-западе Москвы. 600 квадратных метров. Склады горят сейчас прям один за другим. <coughs> И вот группа подростков закидала камнями поезд на Московском центральном кольце. И многие написали с негодованием. Знаете, когда это происходит? Вот когда обкидывают поезда, когда в обществе не все в порядке, когда оно находится внизу. Я вот обратил внимание, я помню, когда работал участковым, а это конец, конец 80-х годов. и мне нужно было, там было ограбление, ограбили юбилейный магазин, забежали с пистолетом, руки вверх, 10 тысяч рублей забрали, и мне, меня выдернули, сказали, надо перекрыть на березиной речке шлагбан, вот этот вот ну, переезд, и проверять весь транспорт. Но так как эти люди были в маске, примет никаких не было, я не знаю, что я должен был делать, я зашел на крекинг на завод, взял из оружейки карабин, потому что оружия у меня не было никакого, в отдел пока съездишь, и вот я с этим ружьем, значит, достаточно смешное зрелище, конечно, кстати, лейтенант милиции с карабином таким. И я останавливаю... Ну, вам закрывает. И я останавливаю весь транспорт. там, Захожу, здравствуйте, там, граждане. Прошу предъявить документ, Но я на границе служил проверять это все. И, и я вот думал, как-то они эти... Затрепетать, что ли, должны эти бандюки, которые <laughs> ограбили. Но никто не затрепетал. Я всех пропускал. Но самое смешное, что... Когда не было транспорта и... Значит, закрыт был шлагбаум, шли поезда, то бабушка говорила: сынок, иди сюда, иди сюда, я видел, что будка вся обшита железной сеткой, достаточно такой мощной. Я спрашиваю, бабуля, а зачем? Там говорит, бутылочками кидают. Из, этого, из поезда кидали бутылочками. А когда я ехал через Румынию в 1994 году, то мне предложили отойти от окон, не ходить курить, закрыть все, потому что, говорит, тут мужику, который курил, в предыдущем поезде выбили челюсть камнем, потому что там догоняют на лошадях и кидают камнями. И вот мы, когда стояли, смотрели в окно, видели, как наш поезд идет, а какие-то люди на бричке, на огромной, причем лошадка одна, а там в этой брике полно народа, они там едут, но там, ну, ну, пугу-пугу, я не знаю, как, как румыны должны кричать, да, но, пугу-пугу, ну, но нам вот, и они едут на этой бричке, пытаются обогнать поезд, и вот тогда я подумал, там, помнишь, как это, говорит, дикие люди, как астамат, дикий, дикий народ, дети гор, да, что так и здесь, вот, и я думаю, что то же самое сейчас, вот, дикость, и это нормально, это нормально, это показывает, куда мы движемся, да, к вовадис, куда идешь. Идем мы в жопу, поэтому из этой жопы нам надо вылазить. И это во всем мы видим, во всем, в самоубийствах, в обкидывании поездов камнями, в том, что происходит между нами всеми, то, что происходит в информационном мире и в, на телевидении, то есть везде. Идем мы в никуда, поэтому надо как-то возвращаться. Хотел добавить, мне кажется, это просто от безысходности люди не могут выразить каким-то другим образом свой протест по поводу происходящего вокруг. И они хоть так создают видимость того, что у них есть еще осталась свобода, где-нибудь там лампочку разбить или написать какую-нибудь протестную надпись на стене лифт. Причем пишут не дети, не подростки, как я разговаривал с консьержкой в своем доме, а это пишут уже взрослые люди, которым там за 60, пенсионеры, вот это их форма протеста. Потому что по-другому им страшно, а здесь можно где-то в темноте что-то высказать. Вот тут пишут, спрашивают, что 6 мая будет. 6 мая в 12 часов дня на проспекте Академика Сахарова состоится мероприятие, посвященное значит, юбилею Манежки. Прошу всех приходить. Я там буду, и все наши, кого не посадят, будем. Приходите с флагами, плакатами и так далее. Я думаю, что все у нас там будет своя колонна. Вместо того, чтобы писать на стенах, в лифтах, лучше так, с флагами. Так, СМИ сообщили об опасном сближении российского и австрийского самолетов. Вот тут нам написали, что это компания Embraer, это не компания Embraer, это самолет. Embraer с российской стороны был Боинг, а с австрийской Embraer, естественно, да. И компания российская Ютейр, а австрийская, значит, австрийские авиалинии. ЮТР опять прославились, да, как-то вот не было, не было слышно про них с негативной точки зрения, и это очень плохо, потому что когда начинается вот в информационном мире вспоминают с негативом какую-то компанию, то будет продолжение. И также и с Эмбраерами, вот он, вроде ничего не случилось, а продолжение наверняка будет, 100%. Ну, по многим другим причинам, вот как раз, кстати, меня на Эмбраере притащили, притащили в Москву, и негатив этот, он, к сожалению, это никак. Хотя Эмбраер очень хорошие самолеты, был единственное столкновение в воздухе Эмбраера с Боингом 737 над Бразилией, это было в 2006 году, в результате 737-800 грохнулся и все погибли. А Эмбраер полетел, долетел до аэродрома и сел. В воздухе они столкнулись, представляете? То есть, ну, Эмбраер очень надежный самолет и везучий самолет. Но вот сейчас, после всех этих событий, опасность он некую представляет, конечно. Да... В Бангкоке в больнице остается 15 россиян после инцидента с рейсом аэрофлота. Значит, Попал самолет аэрофлота 777 Боинг в турбулентность в очень сильную. И 15 человек. Значит, пострадали 27 человек, 24 из них россияне, на 15 остаются в больнице. Значит, сильно пострадали, ну то есть турбулентность... Бывает, в общем-то, очень серьезная такая, что людей... А почему? почему да? вы, как сказали, Нет, обычно, говорят? когда сильный турбулентность, знаешь, И бывает, пистел, человек пистел, к пистел, потолку, пистел. да, прилипает. Это, да, у нас это Да, да это очень неприятная вещь. Поэтому, если, вы, если вам не надо никуда в самолете идти, там, ни в туалет, никуда, ну, пристегнитесь. ну может делать его как-то послабее, но не надо отстегиваться, да. Общается, что привезли людям, которые возле суда, поесть-попить. Поесть-попить, спасибо. Спасибо. Услышали нас. Спасибо большое, что привезли поесть-попить. Это очень важно, потому что ну, люди там целый день. С половины десятого марта там находится. Другие приехали чуть позже. Мы приехали позже, потому что Володя нас увез в Тверской суд. Зачем-то. И он почему -то думал, что в Тверском мы приехали в Тверской, и я говорю, ты куда привез, нас совсем наш Хорошевский, не поехали в Хорошевский. А так мы тоже там, ну в любом случае тоже, Костя там скольки, с 11, наверное, скольки, с полдвенадцатого. Я по полвосьмого оттуда уехал, и как бы, Да. Расскажи, что там, судя. И ничего. Громче, ты... говорят. Да, выгнали нас 6 часов, прошло первое судебное заседание по 19.3. Далее Горскому. Да они штрафа. так и не пустили после того, как я уехал в зал заседания никого. На оглашение на определение все пустили. А на слушание не пустили. Она, а все, а дальше выгнали. Понял. Это, это как? Как пустили? Мы просто взяли уже и зашли. Сначала троём, а потом уже я позвал всех остальных. Все. Вот так мы зашли на суд. А потом говорят, все, 6 часов, Церкви Лариблю, давайте все уходить отсюда. Выгнали всех на улицу. И свидетелей, и всех. Только жен, жена городского там осталась. Все. Больше никто. Прикольно. Угу. Вячеслав, скажите, почему бы оппозиционерам не объединиться, мы объединяемся и не выдвинуть одного кандидата в президенты. Почему не выдвинуть одного кандидата в президента? Потому что мы не думаем, что можно выиграть президентские выборы, а можно обыграть шулеров. Да? Я вообще как бы про выборы не говорю. И вот пишет, например, Навального да, мне абсолютно безразлично кого угодно, Навальный прекрасный кандидат президента, но нет. выборов выборов тоже вы понимаете, не будет никаких. А и, не да, и, у нас, да, и у нас цели с Алексеем совершенно разные, То есть и... путь один. Он, он хочет быть президентом, я хочу уничтожить этот режим, да, там и так далее, мы, мы вполне друг друга дополняем, какие вопросы, вот он говорит, почему бы не объединиться, я всегда готов объединиться со всеми, кто готов э, сражаться с этим режимом, Навальный не готов сражаться, а сражается, и поэтому я, конечно, его естественный э, сторонник и сподвижник и все что угодно понимаете, поэтому я удивляюсь, как это, вы не о том пишете, не о том думаете, в Колумбии погибли 8 человек при крушении самолета, сверхлегкий самолет Нижегородской области совершил жесткую посадку, ну, не самолет, а автожир, и я, честно говоря, удивлен, почему, потому что он Говорит, у него отказал двигатель, или что автожир, зачем? Ну, отказал, отказал, он при помощи авторотации совершенно спокойно приземляется. То есть какая-то странная история, да? люди пострадали двое российские актеры не поехали в Крым для участия в спектакле и говорят из-за было первое сообщение из-за того, что боятся, что их потом на Украину не пустят а второе сообщение потому что финансовые соображения, но ну, я думаю, что первое сообщение более точное да? что? или в Европу вообще что? в Европу, а не в Украину ну может быть, да, может а, а что им Украина-то? И вот мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, ты доволен, да, да. Вот, да, претендующих на участие в реновации, удивительная ситуация, если мы вспомним э, о том, что говорит Собянин, и о том, что голосовать можно будет с 15 числа, а список уже опубликовали странно да как то ну наверное э -э, кроме всего прочих голосований тоже странное если ты не голосуешь значит считается что ты согласен с этой фигней то есть, если только ты проголосовал против, тогда, тогда ты против. И то я не знаю, как это будет учитываться. А если ты не проголосовал, ну, то есть бабушки, как они будут голосовать в интернете, вообще о чем речь, И там какие-то другие люди, которые никак не связаны с интернетом. Путин бы не смог проголосовать. Вот Путин даже не сможет проголосовать, он не умеет пользоваться интернетом. И четыре с половиной тысячи. Попал под предварительный список вот этот по сносу, да. И значит 4 домов. Четыре с домов. Да, ну то есть не. Нет, они не, не, не, не паханные целина. А вот не бьется интересная цифра. Они заявили о полутора миллионах людей, которые нужно расселить. Я посчитал. Берем по 3 человека на квартиру, в среднем. Да. Получается 500 тысяч квартир. Да. На сегодняшний момент не распродано везде, в Москве, и в новой и Старый, 150 тысяч. Да. Не бьется цифра, что 500 надо... Ну, 3 я 3 понимаю, человек. о чем. Ты говоришь, некуда отселять людей. Как? Что происходит? Ну как что происходит? Происходит то, что, мягко говоря, я обещал не ругаться сильно, обманывают, это называется, обманывают. Я бы сказал, я даю, более, более, более точную дал бы характеристику этого обманула. Да, самое натуральное. Вот сын Дмитрий Рогозин возглавил авиакомплекс имени Илюшина. Да? вот я себе ремарочку написал: совсем спутинился. <смех> спутинился совсем, да, я знаю, лично Дмитрий Олеговича уважительно к нему относился, но совсем он спутинился. Так это обидно, да. Вот когда очень, очень плохо спутинился. И вот Митрополита Ларион назвал фильм Матильда Кощунством и апофеозом пошлости. Я не видел фильм Матильда, да, но вот Кощунство, это надругательство над священным объектом и вот более кощунственными чем РПЦ для меня как для православного человека нет никого в этом мире да? то есть они самые кощунственные их педики на лексусах да, которые там ну и многие другие вещи которые я даже не хочу обсуждать и послость, я вот прям для себя записал, чтобы было по, морально-эстетическое понятие, характеризующее той, характеризующее той образ жизни и, и то, такой образ жизни и мышления, который вульгари, вульгаризирует. Человеческие духовные ценности. Так что же вульгаризирует человеческие духовные ценности больше? Фильм «Матильда», которого я не увидел, и даже если он самый чудовищный в тех времен и народов, фильм все равно как это можно сравнить с тем гундяевским влиянием, которое оказывается на православных, негативное. Я знаю массу людей, которые перестали ходить в храмы вообще. То есть, они там где-то по-своему молятся, завтра, я думаю, что они будут создавать свои какие-то движения, да, Шех, да. те люди, которые, миряне, входят в какие-то официальные церковные органы, да, с которыми я разговариваю, они только негатив выплескивают, да, ну, кроме, да, су... да, кроме сумасшедших, конечно, Человек, который из Пензы приехал, чтобы доложить, что он там на соборе, на чего насмотрелся, и этот человек глубоко верующий, он сходил к монахам вначале, там в Пензе, да, с ним посоветовался о монахе и говорит, а что ты туда ездил? Ну, монахи РПЦ сидят там у себя в монастыре, говорят, а ты что там это, ну, типа, чуть ли не заморался. И он приезжает и мне что делать? Я говорю, ну я же не поп тебе, не монах, как я тебе скажу, что делать? Я не знаю, что тебе делать. Я знаю, что мне делать. Надо эту власть менять, тогда и Русская Православная Церковь изменится. А вот что сейчас в рамках церкви делать, я не знаю. Поэтому, оказывается, во всем виновата Матильда. Ну, ладно. Вот, эм, сразу вспоминается Фрекин Матильда, там, займись. <и>, да, <и>, вот, и сенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры. Представляешь, там в транспорте где-то один другого держится, причем одного ткнули, вся очередь упала. Такая прелесть. Молодцы. Вот Медведев подтвердил требование по обеспечению транспортной безопасности. Вот он такой, знаешь, он там что-то подписывает. Они, они думают, что они что-то там решают, улучшают транспортную безопасность, дорожную безопасность. Но, получается, что бы они не подписывали, все опаснее и на транспорте, и на дороге. И они не могут найти объяснение, но его очень легко найти. Им просто надо уходить. Пора. Медведев Поручил повысить мрот до прожиточного минимума. Он вам не Димон. Да, вот он решил вот так вот. Как мы всегда говорим, поручил. народ, хочешь мрот. Да? Народ, хочешь, мрот. Поручил. Да. Вячеслав, вы верите, что Путин мертв и его место занял его двойник? Я смотрел много роликов, поэтому действительно много фактов. Так, предлагать, например, он, например, он забыл немецкий язык. Ну, да много, да, разных... Неповестно, ну, бывает. Я, я да. не помню. Ну и что? Не знаю, не знаю, вот честно говоря, мне вообще пофигу, настоящий он там, игрушечный, да, вот, нам никакой не нужен ни настоящий, ни, ни, ни. Володина и Матвиенко предложили законодательно повысить статус парламентария, то есть теперь парламентарии, если это будет принято, могут не ждать в очереди у чиновников исполнительной власти, их будут принимать без очереди. Я, честно говоря, удивлен вообще. Не, я понимаю, для чего это. То есть сейчас у парламентариев отняли право собирать народ, Депутат не может собрать своих избирателей, он должен обратиться в органы исполнительной власти, что является прямым нарушением Конституции, потому что у нас принцип разделения властей, но теперь вот им дают право, зато он может попросить разрешение без очереди, так ему в очередь надо было стоять еще, чтобы прийти с бумажкой и попросить дать разрешение встретиться с избирателем, а так он может прийти и припасть. К ногам там без очереди. скажут, подпиши, пожалуйста. Приравняли к детям и инвалидам. Да, да, да. <свят> <свят> вот. И электронные повестки вот в Госдуму хотят внести законопроект, чтобы военкомат вызывал по электронной почте. Очень смешно. Вот представляешь, приходит молодой человек. Он говорит: слышишь, ты тут подпишись, оставь нам номер электронной почты. И подпишись, что мы тебя будем вызывать по почте. Он скажет: «Чего?» говорит, «Ну что, че, вот номер электронной почты». «А, ребят, вы мне компьютер купите, у меня мама бедная, у нее 7 тысяч зарплаты, и я вам почту сделаю, ради бога. Вы мне дайте условия, там, и, а то я и на компьютере не умею. Вы мне купите компьютер, я научусь на нем работать, и тогда все будет». А я вечно бы вечно так вечно. и сказал, да, если бы они приняли такое. И вот что они мне на это бы ответили, интересно. «Нифига, ничего». Сказал «Нет, ребят». Почты нет. Как в Древней Греции, по-моему, да, в Сенате принимали как законы. Сенаторы выносит закон, законопроект, становится на табуретчику, петельку наши закон приняли, остался жить. Нет. Пампс. Вот так же надо и у нас. Чтобы не было глупых законов. Ну, реально, а по-другому нельзя если у нас так принимать то в Госдуме никто бы не остался они ну, так красота. ненавидят друг друга они просто голосовали бы против чтобы повесить так вот в Госдуме внесли проект в Госдуму об обязательном психологическом отборе призывников вот что выдумывают они каждый день они что-то выдумывают сейчас они очень озаботились армией я говорю, мы знаем те секретные приказы, которые они сейчас выдают, связанные с 5-11, это вот прям поближе от 5-11 раз, скажем, это обоссаться просто. Причем такое ощущение, что это либо дегенераты делают, либо пятая колонна, те, которые с нами заодно, потому что те вопросы, которые не могли решить большевики, связанные с армией, хотя там очень много людей было, а, и они решались очень сложно. Они решили несколькими приказами. Понимаешь, тут... это удивительные ребята. 5 баллов. Так, и так, сейчас вот Народное собрание Республики Ингушетия внесло в Госдуму. Ну, это уже 26 числа. Ну, все надо сказать, что внесло и изменение и дополнения в закон, и теперь в Уголовный кодекс хотят ввести статью «Похищение человека с целью вступления в брак». А вот интересно, а, те люди, которые в Ингушете: любого человека с целью вступления в брак, они, или женщину только, мужика, если похитят с целью вступления в брак, от как это наказуемо или не наказуемо будет, а? а если вдруг одна пола и браки разрешат. Да? Так что очень интересно. Вот еще странная история, сейчас ищут девушку несовершеннолетнюю, из Люберцев, 15 лет ей пропала она 12 апреля, через 10 дней позвонили неизвестные родителям, требует выкуп и следственный комитет в общем спрашивает информацию у кого какая есть по поводу этой девушки странно да сегодня 2 мая с 12 апреля прошло три недели и вот как-то заботились через средства массовой информации спросить никому ничего не известно по поводу девушки которая три недели назад пропала какая-то очень странная история надо пристально понаблюдать за ней вот и так что там еще у нас такого интересного мэр кишинева вручили приз взятка года в виде рыбы ему малыги ну кто не знает что такое малыги это кукурузная каша такая кстати очень хорошо если приготовленный вкусный мне нравится вот и до этого он уже получал звание бездельник и вредитель года и грязнуля года. Так что он ведь какой заслуженный мэр. Там. Вот у, нас, у нас таких нет заслуженных. Что-то креатива что ли не хватает. Надо, надо тоже вручать какие-нибудь эти призы. И в Нидерландах, в Нидерландах создали первый в мире биоразлагаемый автомобиль. Представляешь, не дай бог так оставил. Куда-то в аэропорту оставил, улетел, вот как ты в Индию. Прилетаешь, а он разложился. Куча. И вот даже, думаешь, эвакуировали, наверное, там он разложился, потом приехал Боб Кэт, да, или там куча таджиков набежала, и все, лопатами сгрузили его. Это более инновационная методика заставить людей покупать новые автомобили. Сейчас же директивы выпустили на более, на нескольких современных заводах типа и БМВ. Теперь запчасть должна иметь срок своей эксплуатации, достаточно ограниченный, то есть буквально там год. Через год она разваливается в любом случае, как бы ее там не пользовались аккуратно. И человек обязан поехать обязательно, купить себе новую, отремонтировать машину. Таким образом они себе повышают. До, доходы и прибыли. А да, тут, вообще... тут вот видишь, в Голливуде сценаристы отменили забастовку, они хотели бастовать, но продюсеры их уговорили. Представляете сценаристы, сколько там получаются сценаристы, как там живут сценаристы, и там возможны забастовки. А вот в России они невозможны нигде, ни у авиаторов, да, там, ни у железнодорожников, нигде... Там, кстати, они везде возможны, но даже сценаристы там бастуют, даже сценарист, потому что забастовка это хорошая возможность добиться соблюдения твоих прав, независимо от того, насколько хорошо там ты живешь, насколько ты там в фаворе, да? но это, это правильно это правильно вот пишет Тихонов Андрей Вячеслав расшифруйте вашу позицию об уничтожении режима тезисно что граждане получат после смены режима за что бороться в ваших рядах смена слагаемых чисел итогов суммы не поменять вы согласны у нас есть программа она опубликована я считаю что нужно прочитать только первую страницу что мы предлагаем мы предлагаем прекратить войны все которые ведет Россия то есть Украина, Сирия и так далее мы предлагаем простить долги все которые у нас есть внутренние нашему народу связанные с кредитами банковскими кредитами спрашивают как это сделать очень просто банки все деньги берут в центробанке да и потом берут под копеечку и выдают под бешеные проценты поэтому простить эти кредиты очень легко и соответственно получить Сразу же очень мощный экономический рывок, потому что у нас одни должники. Кроме всего прочего, иллюстрации. Безусловно, те люди, которые сейчас чудят, они должны, ну, если не оказаться на пляжах Индигирки и Колымы, то э, с метлой там максимум, что они там, какую работу могут получить, с метлой ходить вместо таджиков и так далее. Так что вы можете это все... Прочитать у нас на сайте 5, 11, 17 сами. И это не то, что я вам обещаю, то, что мы за что все вместе проголосовали. То есть программа принималась общими усилиями. Сейчас мы формируем некую электронную программу, которая будет связана с прямым голосованием. То есть, все мы поставим себе на гаджеты программку и будем задавать вопросы какие-то, те из которых будут выходить в топы, которые интересуют большинство людей, мы будем за них голосовать. Да, нет и так далее. есть Мы хотим на деле продемонстрировать, что такое прямая демократия что народ реально может сам принимать решение, что не обязательно от бурят в Кобзона надо избирать, да, а вот, что буряты и сами в состоянии проголосовать не, не, не глупее, Кобзон-то будут, да. Так, что еще здесь? Земля крестьян будут матросом. Справедливо, в общем-то, это, да, да, вот морякам, море морякам, да, кстати, я говорю, да, некоторые ленинские вещи, про которые вы говорите, были потом забыты. Вот я прочитал, перечитал апрельские тезисы в тюрьме. Ну, не только, и Ленин, а государство, государственная государство, и революция. Прочитал новый учебник теории государства и права, был удивлен, сильно удивлен, конечно, такой бред вообще. Представляешь, вот умный мужик, не буду называть фамилию, очень умный мужик. Пишет э, учебник предмета, который определяет человека как юриста. Теория государства и права. Ты можешь ничего не знать. Ни уголовное право, ни гражданское, ни административное. Ничего вообще. Ты должен знать теорию государства и права. Ты ее знаешь, ты юрист. Ты ее не знаешь, ты не юрист. Даже если знаешь все остальное. Вот очень умный дядька пишет вот такой учебник. Я этот учебник сначала и до конца прочитываю. И что я вижу в этом учебнике? Вот все старые теории очень подробно, очень любовно, очень прописанный. но везде есть альтернатива современная. Говорит, вот это вот так было раньше, а вот теперь есть альтернативный вариант, и это вот так, и там такая бредятина. И видно, что сам он ну, вообще никак это не воспринимает этот человек. Но он вынужден, потому что он профессор и так далее. Его там попрут, если он не будет давать альтернативные варианты. И ты читаешь и, и понимаешь, что это бред вообще, просто бредятина, самая натуральная. Поэтому, вот я насчет этого, Ленин хотел насчет обрезки тезисов, я удивился, что один из наших тезисов, я забыл, что это ленинский тезис, представляешь, то есть, что единственным источником власти да, является вооруженный народ. Не просто народ, а вооруженный народ. И это у Ленина в апрельских тезисах, он потом, сразу после революции, про это забыл. Что, оказывается, нужно народ вооружать для того, чтобы он мог постоять за свою власть, за власть народа. Поскольку ну, идея, диктатуры пролетариата, она победила, да? а не народовластия, собственно. Хотя вот это показывает, что Ильич был на некотором распутии, таком, как рыцарь, да, там, как видите Ну, вот победил. Но у нас это не победит, потому что мы ни про какую диктатуру пролетариата говорить не будем, она фактически будет, но ну, пролетариат сейчас изменился. Пролетариат, что такое пролетариат? Это пролетарий по не имеющие ничего, кроме детей. Ну, были, кто были пролетариями? Это были римские граждане, которые жили там всегда, они, значит, имели право голосовать, и на этом только основании, что они могли проголосовать и за судью, и за сенатора, и так далее, и так далее их кормили поили бесплатно мыли в банях Нерон пел для них в коле в этом в Колизее, да нет ну короче на, на, на народе да вот потому что колизей это веспасян построил да вот и на народе то есть в каких-то амфитеатрах там он пел а еще также там на Сатурнале и всякие давали гладиаторские бои там с кораблями, я не знаю, там с бестиями, со всякими. И все было хорошо. Почему это происходило? Потому что это, был, это были пролетарии, то есть которые могли за что хочешь проголосовать. Могли так проголосовать, могли не так, не имеешь ничего, кроме детей. Они были, в общем, числились гегемоном. Ну, конечно, гегемоном не были, потому что гегемоном был класс гегемон, который... Владел рабами и так далее, и так далее. То есть рабовладельцем. Сейчас получается иная ситуация. Кто такие пролетари, не имеющие ничего, кроме детей? Но сложно сказать, что ничего. Они еще гаджеты имеют. Они имеют компьютеры, телефончики. Может быть, у них и нет много денег. Да? Но вот они как раз и есть пролетарии. То есть это те, кто сейчас вот в информационном мире а, имеет основное слово. И все, и они, они непобедимы, они являются классом гегемоном, потому что владеют самыми передовыми средствами производства на сегодняшний день и используют их. И вот если представить, что может путинская система да, со всеми своими там, ФСБшниками, я не знаю, институтами и так далее, ну хорошо, если она одну пятнадцатую или тридцатую часть, может от того... А что могут вот эти пролетарии, да? Да какой 15 30 Может быть, сотую, да? Потому что, ну, представьте, какое количество людей, какой контент они дают. Никакого сравнения нет. Никакие тролли там, Ольгинские там, ничего сделать не смогут. Ребят, где вопрос задать можно? Ну, здесь и задавайте. Так. Давай. Ответим еще, наверное, на вопрос один и будем... А, вот давай прочитаем донат. Прочитай, давай. Я в том, что... ага. Вячеслав, после 05.11.2017, что будет с тонировкой? Все мы помним этот бредовый закон, интересует дальнейшая судьба НОДА. Спасибо. Ну, Жипер пишет. Да, ну НОД, понятно, к нам присоединится 100%, вы же понимаете. А? Захочет, конечно. Они присоединятся. Они присоединятся в самом процессе, и, и вы это еще сами увидите. То есть вот эти люди, которые сейчас бегают и орут, что у вас ничего не получится, они громче всех будут кричать «распни их, распни», когда всяких Медведевых, Путиных и всех остальных, они, они будут кричать «громче всех». И нам еще снова придется, как сейчас мы их там останавливаем от глупости, и тогда придется их останавливать от глупостей. Ну, э -э -э, Карать нодовцев мы не будем ни в коем случае. А что их карать -то? Ну за что их? Бог покарал. Ну их нафиг. Пусть они сами... Как там вообще нет никакого зла на них. Ну что, ну на дураков не обижаются. Ну, помилуй Бог. Да, вот а на вот правое дело Татьяна пишет. Монархист угу. пишет. Здравствуйте, Вячеслав. Что там с акциями революции? Как тем, кто вас поддерживает сейчас в интернете деньгами и так далее, получить свое спасибо после 5-11? Вы этот вопрос поднимали. Да, мы сейчас поднимаем этот вопрос. Мы сейчас вот не буду пока раскрывать, но прям в ближайшее время придумаем, как э, какие-то, значит, получать э, так сказать как это можно назвать. Ну да, да, да, да, как, да, квиточки какие-то, да, что какие-то грамоты, да, какие-то грамоты, да, какие грамоты, да. Так что это очень важно. Вот Петр, 27 лет не могу найти работу по профессии. Вообще по природе привык сидеть дома, либо работать за ПК, смотрю, как деградирует молодежь из поколения 90-х. Нет нормальной работы. Как вы будете решать это? Ну как, Петр? Вот, понимаете? Во-первых, молодежь мы будем обучать. Мы сегодня только говорили, главные вопросы ⁇ обучение и э, образование медицины. Обучение в том числе и за рубежом. Конечно, за, за счет общественный, за счет государственный. Э, без этого мы не обойдемся. Мы ушли вообще в никуда. Это первое. Второе, э, конечно, мы будем развивать не только науки. И, конечно, будем по возможности развивать и бизнес, и производство то, чем хотят заниматься люди. Как мы будем развивать? Мы, мы не будем мешать. Мы будем давать беспроцентные кредиты. Ну и многие другие вещи, про которые мы все время говорим. Самое главное, что никого не будем душить налогами, безусловно. Развивать сельское хозяйство, потому что молодежь в сельском хозяйстве может себя найти. Ну и давайте, говорить, вот Петр, откровенно пройдет совсем немного времени. Будут работать на производстве роботы возить людей роботы лечить людей будут роботы и все равно мы придем к тому же самому что половине а то и двум третям а потом и и 90 процентам работать негде значит нужно развивать искусство нужно развивать творчество чтобы люди находили творческую работу себе сами придумывали совершенно невероятные вещи вы скажете а как они там, должны оплачиваться? Хорошо оплачиваться, избыточно оплачиваться эти люди должны. Вы ну, понимаете, что сейчас в новой исторической эпохе производительность труда возрастет тысячекратно. Что ж, людей прокормить, что ли, мы не сможем? Полечить их, научить не сможем. Там на машине покатать, я не знаю. И все это... Конечно, все это, все это решаемые вопросы совершенно свободно. Татьяна на правое дело прислала донат Кирилл Бодров. Без подписи Валера Бербилки. Ага. А, в Питер. Питер адвокатом пишет, да. На ваше усмотрение полностью доверяю, Димон. Спасибо. Домодедово, с вами готовимся, любовь. Спасибо. Очень хорошо. Это утопия. Ну, какая утопия? Ну, вы вот представьте. Вы когда говорите про утопию, вы, вы хоть прочитайте, о чем речь. Вот в утопии, в утопии э, все очень четко описано, да? Кроме одного. Главная проблема, кто говно будет выносить. Там в утопии вот в э, выгребные ямы чистят уроды. Ну, не будем мы заставлять никаких уродов. У нас достаточно будет машин, роботов и так далее. Ну, что ж, вы, вы серьезно думаете, что через 50 лет везде не будет роботов? Да, не везде будут. Вот через 50 лет вы будете выходить, такси будет прилетать этот беспилотник, вы будете садиться нажимать клоп, как в лифте, и он вас повез. Все будет делаться так вот. И, и естественно... Много вопросов не нужны будут таджики, узбеки и так далее. 20 лет назад мы думали, как это телефон да. без, без провода. Телефон без провода, ну, да. Ну, да. Вот видишь, в Германии в общественном туалете на трассе роботы после тебя протирают туалет. Конечно, конечно. Ну, человечество ну, развивается очень быстро. Я говорю, что сейчас, и сейчас даже... В семье произойдут колоссальные изменения. Вот я происхождение семьи частной собственности государства по новой перечитал, и для себя много... Не, ну ничего, я нового не открыл, потому что я работаю, знаю наизусть, я как бы... Линию вот эту, которая в будущее, в общем-то, увидел ее совершенно четко. да. То есть, меняется общественно-экономическая формация, меняется семья. Меняется общественно-экономическая формация, почему она меняется? Потому что производительные силы меняются, производственные отношения меняются. Все меняется. И вы хотите, вы думаете, все будет так же. Какая же это утопия, помилуй Бог. Утопия. Евген Евгенов, хунте сопротивление на благое. Присловие. Фантазер Герберт Уиллс. Ну, не пусть фантазер. Я, я удивляюсь, конечно. Я представляю, вот главная проблема сто лет назад, которая описывалась в газетах в Великобритании, и про это очень много писали, я в 10 местах встречал. То есть это где-то десятый год 20 двадцатого столетия. Если будет развиваться Англия, то Лондон будет завален лошадиным дерьмом. Да, потому что ну, придется вот столько лошадей. Если развитие будет вот такое, то количество лошадей будет расти. И к 45-му году, к 50 вру, <coughs> Лондон будет с головой закидан дерьмом. В тридцать восьмом году последнюю лошадь продали Гитлеру. Да? В тридцать восьмом году всех лошадей Англия продала Германии. Почему? Потому что не стал вопрос. В 50-м году были другие вопросы. Выхлопы от автомашин, они а не лошадиное дерьмо. Так и сейчас вы и исходите из тех же представлений, из которых исходили эти англичане. И как тот еще англичанин, который в 19 веке патентном бюро заведовал, который в 1870 каком там году сказал, что все, что можно, было придумать человечество уже придумало. Так что, ребят, ну прекращайте, ну не будьте такими убогими и такими ограниченными. А я все вспоминаю, у меня есть «Брат 2», когда Паруков сидит, пьет, а мать говорит, вот, смотри, твой брат по телевизору уступает. А он так говорит, да пошел Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, спрашивают, где такую футболочку купить. Я сейчас вот Сережа приедет у нас к 6 числу, ты, ты мне напомни обязательно, и чтобы э, координаты, я честно говоря, не, не знаю, у нас были наши сторонники, э, я прошу их появиться, объявиться, э, потому что я не помню, честно говоря, их. Адреса где-то, где-то было. На сайте ВКонтакте. На есть, сайте ВКонтакте. Вот, видишь, ты даже лучше да. меня. Скажи тогда, На где э -э это. На странице ВКонтакте э артподготовка не революция, а просто артподготовка. Там есть в описании этого сайта контакты ребят, которые эти футболки делают сами. И с ними можно связаться. Там есть координаты, телефоны. Э и заказать у них... Вячеслав, скажите, как собираетесь заручиться поддержкой армии и флота? Они нас поддерживают? Причем армии и флот нас поддерживали гораздо раньше, намного раньше. И полиция, чтобы вы знали. То есть основные наши зрители это армейцы, флотцы, полицейские. Как это не парадоксально, да? Они все они внутри видят. Ну да. И я могу сказать, что и, и когда мы прикалывались там, что Путин чистку провел определенную, в определенном месте, не буду говорить в каком, да, то зря прикалывались, потому потом мы получили информацию от этих людей, что их уволили именно по той причине, что они открыто говорили о пятом 11 о многих других вещах, обезглавили, обезглавили целый, э -э -э, так сказать, ну, регион целый регион крупный регион обезглавили только для того чтобы и там сейчас до сих пор ничего нет только для того чтобы там не было а, противников путинского режима хотя более, на более низком уровне они все равно остались они руководителей выгнали а эти а эти то же самое да они нам и фотки фотки и все такое прочее, я помню, мы задали вопрос, тут же они прислали фотографию, в которой был ответ, да, и надо сказать, что это секретный для Путина, секретная информация, поэтому там полное понимание, и многие прекрасно, в общем-то, представляют, что будет дальше, они согласны с нами идти вместе, масса людей которые будут выжидать но они не будут на стороне вовы вы увидите на стороне вова их не будет они будут э, либо выжидать либо с нами поэтому я думаю посмотрим спасибо что вы нас смотрите значит я вот э, ждал что будет какой-то э, Какая-то информация, да, по Горскому. Никакой информации пока нет. Тогда уже завтра, э, да. Вячеслав, вопрос, Вячеслав. На видео вашего задержания вы что-то достали из куртки в прихожей? Что это был? Не знаю, о чем речь. Надо посмотреть. Так. Вот тут... Э, да, Володь, ну скажи, что-нибудь нам. Как да, что? Вышли, говорит, судья пошла печатать приговор. Ну, она огласила? Она огласила? Что там? Нет, ничего не огласила. Ну, ладно, это Все надолго. Игол... Нет, Мальцев 15, выпил, да? что ли? Нет, я не выпил. Почему я выпил? Я вообще, кстати, алкоголь не, не употребляю. Так что, как-то странно, если я выпил, то чай вон у меня был, чай я его выпил. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра. Я думаю, что завтра будет больше. Чуть такой ты не несешь. Это что-то? Прислали нам, да? Нет. Вот вот такую вот <с вещь. Да такой смайлик ну ты размести его где-то на сайте да такой вот да я могу сказать что когда мы пели песню на немцовом мосту проезжали мимо второй оперативный полк Ехал. Ну, там можно увидеть это, но там некоторые вещи не попали в кадр, когда они проезжали по самому мосту, они нам показывали вот так, махали руками, кричали ура, это могут подтвердить, там, кстати, кто-то снял, поэтому я прошу тех людей, которые это сняли, кто был на мосту, разместите, пожалуйста, ну, это же классно. Это очень хорошо, ну, что. Людей, а кого мы поставим? Они никого не опознают. Надо, надо разместить таким образом, чтобы никого не опознали. Да у нас, я тебе честно скажу, открытые, сейчас это начнется. Уже из многих городов России позвонили полицейские, которые, и не только полицейские, сказали, что готовы выступить. А готовы, открыть, готовы выступить, открыться и -то призвать -то. всех, в общем-то, не служить этому режиму. Даже с условием, что их выгонят. Я думаю, что в ближайшее время мы все это покажем. Спасибо. До свидания. До свидания. А, вот. Володь. Давай. Сейчас, во-первых. Я, я, я никак не могу. Ага, вот это. Шаманка. Свободу Мальцеву. Да. Это вот Уфа. Спасибо огромное всем, кто. Вот. Свободу. Политикову, Алексею. Это, я так понимаю, Владивосток и Уссурийск. Леша Политикова там у нас Надеюсь, 10 посадили. В субботу он выходит. Соликамск. Это те люди, которые поддерживали нас. 5, 11, 17. Петербург. тут. Рязань. Очень хорошие. Молодцы. Пермь. Павлова. Одесса. Магнитогорск. Киров. Так, надо еще показать будет фотографии завтра. Нет, нет, нет, так, нет, нет, нет, нет. так. Завтра. тоже. Спасибо. Так. Много числа. братская да? Так, а это вот Эскетим был, да? Так, Барнаул. Разборки такие. Листовки, да. да, вот Барнаул. Архангельск. Надоел очень Хорошо так все ну завтра покажем еще фотографии до свидания как тут выключить того что